Всем привет, друзья! И еще один интересный проект нашел я буквально недавно, он стартовал 3 числа, сегодня 6. -е. Понравился он мне своим инвестиционными, своими предложениями именно по инвестициям. Называется проект Brayson Inf, я думаю, так правильно будет звучать. Почитайте подробности, здесь все описано, в принципе, ссылочка будет в описании и все подробности именно вот на факт перейдете почитаете итак а, прибыль от инвестиций от пяти процентов ежедневно не очень большие проценты соответственно проект а, должен прожить довольно долго итак давайте вот пять процентов называется тади в дом 50 рублей минимум 500 рублей максимум а один день а, длится инвестиция и соответственно выплаты раз в сутки, так вот, ежедневное начисление 5%, доходность 5%, процентов, возврат депозита, да, соответственно, то есть вкладываете вы сюда 100 рублей, получаете плюс 5%, процентов, то есть 105 рублей, да, не так много, но тем не менее тариф для своего рода теста что ли создан, итак, следующий коттедж, 251 до 1000 рублей, уже на 3 дня по 20%, то есть грубо говоря, если вы вкладываете 1000, вы получаете 1200 на втором тарифе через 3 дня. до да, 1000 максимально. 6,6 ежедневные начисления процентов через 3 дня получаете и доходность 20%. Следующий танхаус от 501 до 5000 рублей на 5 дней под 42%. Соответственно, если вы вкладываете 5000 рублей, вы получаете 700 через 5 дней. Следующий жилой дом от 2 500 до 10 тысяч под 75% на неделю уже, 10% и 10.71 вы получаете ежедневно. Давайте в объем сюда 10 тысяч, к примеру, 1750 17.500 получаете, довольно неплохо, я думаю. Я хочу инвестировать 5, а 8.750, то есть 3.750 чистого профита за неделю. И небоскреб, самый максимальный от 5000 до 25000, под 110% на 9 дней. А самый выгодный тариф, давайте сделаем 25000, получается в два раза, то есть 52500, то есть 27500 чистой прибыли вы получаете через 9 дней. А довольно классный тариф, именно суммы минималки и максималки правильно подобраны и соответственно грамотно именно для долгосрочности сделано все это по платежкам кстати проморолик как всегда на английском языке он правда инвестор из Англии вот написано тоже пишут здесь вот выведено средства последние вклады и платежки Pay Red и Kiwi так давайте перейдем в мой кабинет и соответственно сделаем инвестицию Инвестицию я хочу сделать через Киви, создать депозит. Классный скрипт, кстати, все довольно красиво, удобно сделано. Так, давайте сделаем на 7 дней по 10%, сумма будет 5000 рублей. В принципе, стандартная тестовая сумма, которую я всегда закидываю. От нее идет и прибыль неплохая, и, соответственно, небольшие такие риски если закидывать больше так у вас недостаточно средств видимо нужно сначала пополнять внутренний счет так пополнение баланса да все перекидывает ничего сложного здесь нету так вот здесь киви прогрузилась пополнить баланс вам необходимо перевести 5000 рублей ну, здесь в принципе все стандартно для более быстрой проверки в комментарии к платежу укажите ваш логин «Денис Кузьмин». Это мой логин при регистрации в проекте. Так, скопировал 12.43. Копировать последние цифры. Перейдем на Kiwi. Перевести на другой кошелек. Так, сейчас подгрузится. Номер телефона, соответственно. 12.43 последнее. Так, да, все правильно. И так, эти пробелы на всякий случай уберу я. 5000 рублей. Комментарий. А, так, прочитано. Комментарий тоже с большой буквы лучше. Вот здесь не ошибайтесь. А, логин у меня с большой буквы, соответственно, лучше скопировать, что вам предлагают, и вставить. Оплачиваем, подтверждаем. А в настройках написано а, именно а, в описании к сайту то, что пополнение и выплаты инстанции. Так, код двести тридцать Подтверждаем. Так, так. Описание произошло, видимо, просто не обновилась страничка почему-то. А, давайте посмотрим историю, соответственно. Так, вот он этот платеж и номер транзакции копируем и вставляем. Ну, в принципе, кто давно уже занимается инвестициями в подобные проекты, знает, как через киви пополнять. Так, ваша заявка отправлена на проверку, скоро деньги появятся на балансе и, соответственно, уже а, депозит будет активирован. Давайте попробуем обновить, может уже появилось, так пока нету. А, кстати, то, что я вам говорил, почитаем пока депозит начисляется, возможно, это какое-то время займет. А многие спрашивают о минималках, о максималках, соответственно, я уже об этом все рассказал. А вот здесь почитайте технические вопросы и финансовый вопрос, самое главное. А минимальная сумма вклада, партнерская программа. Если нашел контакты, можете связаться соответственно с админом и так далее. Так, давайте перейдем еще раз в кабинет. Так, депозиты. Да, вот. Баланс 5000 рублей, именно на баланс начислилось 5000, да, депозит-то я еще не создал. И, соответственно, уже создаем депозит на 7 дней, сумма 5000, открываем депозит. Депозит открыт К списку депозитов, там баланс 0, все. Начисление, 7 начислений, то есть ежедневно, завтра в 14.23 будет первое начисление, и, соответственно, я уже запишу ролик своем первом выводе и уже будем дальше думать делать сюда реинвесты сразу на ходу или уже будем ждать выплаты Ну вот в принципе все что я хотел рассказать по этому проекту ссылочка напомню будет в описании пишите свои комментарии что вы думаете по поводу этого проекта ставьте лайки и подписывайтесь на канал еще не подписаны всем спасибо до свидания Начни зарабатывать в интернете уже сегодня. Не знаешь, какое направление лучше выбрать? Приходи в онлайн-школу по заработку в интернете Алазавр. Тебя ждут разные направления, начиная от создания и продвижения канала на YouTube, заканчивая продвижением своего сайта, стримами и так далее. Ссылка есть в описании. Присоединяйся.